Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. Я сегодня в кадре не один, я сегодня в кадре с Олегом. Олег – это наш заказчик на объекте, на котором мы выполняли работу. Приветствую, Олег. Приветствую, Максим. Мы завершили данный объект. На этот объект есть видеообзор по данной квартире. Он будет вот здесь сейчас в подсказочке, вы можете его целиком посмотреть. Это конкретно обзор, то есть разговор с нашим заказчиком о проделанной, собственно говоря, нашей работе. Сразу говорю, у нас текст не заготовленный, мы говорим как есть, о деталях, о нюансах всего процесса. Кстати, у нас на фоне здесь есть дети, поэтому не судите строго, семья вся в сборе. Значит мы с олегом начали взаимодействие давно сколько это было лет ну это это было давно ну до да, 16 -го года как квартира была приобретена э, сразу приступили э, к поиску э, подрядчик будет заниматься ремонтом вот э, сразу скажу не только э, как бы ваша компания попала mm -hmm. были еще пару-трое компаний вот но сразу пока решил не делать ремонт поэтапно потому что очень много тоже чтобы сразу целиком вот и наблюдал я примерно за вашими работами года 3, наверное, 4, вот так вот. Ну, Отца... наверное, года, года 3, наверное. Да, где-то да, года 3 наблюдал за вашими работами. То есть, и решился, как бы. Связались, все обсудили. Я помню, проект. Я помню, я еще на замер приезжал сначала. Да, да, да, да, да. да То есть, была история какая. Я сначала приехал. А стена не была тогда перенесена? Нет, еще не была. Нет. Было. Я приехал на объект. вот Я приехал на объект, э, значит. А у вас дети были тогда, нет? Была только дочь. А дочь была только, да? Вот. Я приехал на объект, значит, сам тогда это был, наверное, я не знаю, какой может, семнадцатый год, конец. -то То есть, -то, да, конец семнадцатого года. Я сам выезжал по объектам, делал замеры, приехал, замерил помещение. Квартира стояла в черновом состоянии, ничего здесь абсолютно не делалось. Вот. И второй раз мы уже здесь оказались. Это был, наверное, 19 наверное, конец. Да, Это, да? Конец. да декабрь девятнадцатого года. Декабрь девятнадцатого года мы оказались здесь второй раз, то есть через несколько лет. Вот. значит, И уже делали замер для дизайн-проекта, который у нас, собственно говоря, здесь и состоялся. Вот. Окей, мы выполнили дизайн-проект. Выполняли мы его, ну как обычно, наверное, месяца три, я точно не помню. Взаимодействие по дизайн-проекту какое было? Все ли было понятно, обратная связь? А, были ли какие-то вопросы, которые ну, тупиковые были? Да нет, в принципе, по дизайн проекту вопросов таких не было. Каких-то там накладок либо еще что-то. То есть скидывали материал, который э, подбирали. То есть, в основном с, с дизайнером находили общий язык, буквально сразу. То есть, скинул понравилось, согласовали. <связь> вот так, а вот. а дизайн проект нужен, нет? Э, ну, как сказать, э, тут, конечно, надо по карману тоже смотреть. Кому-то это лишние деньги, кому-то нет. Э, но, как я считаю, с точки зрения технического состояния в квартире я угу. думаю, считаю, что нужен. А визуально? Ну, визуальная картинка, она всегда на картинке красиво смотрится. Эту картинку очень надо выплатить. Угу. Вот. Понял. Ну, то есть, больше нужен, чем не нужен. Да. Я склоняюсь больше к тому, что скорее нужен. Угу. Понял. Значит, мы выполнили дизайн, дальше у нас э, мы начали считать смету и собственно говоря делать ремонт. Да? У нас из ремонта, в принципе, так как квартира черновая был монтаж, демонтаж, был сантехника, была электрика, были отделочные работы, очень-очень-очень достаточно емкий процесс, э, давай по порядку, э, где красавчики, где подтянуть, в общем, ну вот э, в детали ну что касается когда да, начали сразу быстренько то есть в апреле как договор составили буквально через неделю mm -hmm. э, приступили да, к черновым работам Вот по э, черновым работам то есть сказать что что-то где-то плохо нет электрика полностью сто процентов выполнена на отлично сантехника тоже сто процентов на отлично mm -hmm. то есть в этом плане и, и ни денег не пожалел и сделали очень качественно поэтому в этом молодцы mm -hmm. э в плане дальнейших, как бы, да, возведение ну, стен, перегородок, это тоже все держится, не, не отпало, вот. По поводу дальше, когда перешли к чистовым материалам, отделки более-менее чистовой, были, да, конечно, немножко нюансы, недопонимания, так сказать, но это все решалось на месте, вот. Без этого никуда, без споров, оно тоже будет всегда, не бывает ничего идеального. Вот, вопросы были, вопросы решались, э, каких-то… Ну, то есть, не было такого, что типа, что-то не понравилось, короче, как бы типа, нет, чувак, это не будем, все там… Нет, буквально сразу же поступали э, предложения, то есть угу. я пришел, сказал, вот это вот, ну, вот тут что-то вот ну, совсем не так, как надо. Хорошо, мы поняли, как бы, вот предлагаем вам вот это, вот этот вариант. То есть угу. всегда были варианты, ни один, не два, это варианты были. Угу. Вот. Понял. Ну, смотрите, что я хочу сказать я всем говорю что в принципе достаточно трудный момент это создание дизайн проекта потому что на стадии дизайн проекта мы с заказчиками соответственно пытаемся друг другу как сказать войти в положение понравится нам работает достаточно долго сколько мы делали ремонт ну, апрель, апрель, а сейчас, а сейчас так, у нас январь, январь. январь да. да, январь но ну, мы сделали здесь еще кухню конечно но сама суть того что январь и мы еще приходим и где-то какие-то нюансы что-то доделываем вот а, то есть достаточно длительный такой а, срок на протяжении года, если посчитать с дизайн-проектом, да, да, да, да. Вот. на протяжении года квартира в 100 квадратных метров – это нормальный срок реализации проекта, когда вы не торопитесь, а у вас а, есть определенная последовательность. Вот, смотрите, что хочу сказать, допустим, у нас, а, помимо того, что есть ремонт, есть дизайн, есть мебель, да, и многие заказчики вывод делают по какому-то одному моменту. Кстати сейчас небольшой отступ мы делали хорошо понял мы делали значит мебель что по мебели по мебели да то есть в плане самый первой это было заказ кухни она uh -huh. стояла первоочередным и много тоже обращались к другим подрядчикам. то есть выбирали смотрели но все-таки посовещались с супругой как бы решили что ну, попробовать заказать посмотреть качественно будет нет сделано если нам как бы понравится все устроит мы в дальнейшем будем как бы заказывать у вас мебель пока что вот пока нравится да, да. качественный материал видно все нигде ничего не по швам не ходит не трещит угу. вот то есть как хотели в принципе так оно все и вышло угу. по кухне понял значит смотрите возвращаясь к какому моменту Некоторые заказчики мы им делаем, допустим, дизайн, потом ремонт, потом делаем мебель. И вот где-то мы облажались на каком-то этапе там, возможно, мебели, да, Просим заказчика написать отзыв там, дубльгиз, чтобы он, ну, о нас информацию, собственно говоря, написал. Заказчик говорит о том, что, ну что я вам буду писать? Какой-то негативный отзыв? Так вот, суть то в чем? Вы смотрите, старайтесь смотреть гораздо шире, нежели вам кажется в какой-то момент времени там вы увидели какой-то косяк старайтесь смотреть шире потому что мы берем от начала процессов и до конца процессов И это достаточно сложно во первых организовать во вторых отконтролировать все эти процессы это не просто так что вы сделали какую-то детальку показали и все и красиво вот тут начинается очень много во первых мы сюда заказывали вот если взять конкретно этот объект свет э -да, то есть все что вы видите в принципе оно через нас шло. сантехника вся чистовая она тоже идет через нас естественно мы на себя берем оно ну, ответственность за то, что, а если это придет какое-то не такое, если придет некачественно, это все придет возврат, и у нас это часто бывает, потому что приходит тот же полотенечник, на нем какая-то царапина, мы, соответственно, его обратно к поставщикам, это сроки, это, это такая возня начинается, которая, она от глаз заказчика, она, как правило, скрыта, то есть он не знает, что происходит, но вот у нас сейчас офис, у нас опять пришел, у нас уже 12 человек в офисе, сейчас пришел директор направления по ремонтам, чтобы он мог контролировать процесс. Вот я Олегу сказал, что говорю, будущим заказчикам повезет больше, потому что будет человек, который отвечает э, с точки зрения не как прораб, а тот человек, который отвечает как технодзор над прорабом. Вот, и, соответственно, э, ужесточится контроль, потому что у меня физически времени объять необъятное не хватает, потому что э, я смотрю на все эти процессы с точки зрения больше предпринимателя, нежели уже теперь отделочника, потому что хочется построить такую компанию, которая будет закрывать все потребности, чтобы заказчик реально отдал ключи и не возникало, в принципе, никаких вопросов. Ну и плюс ко всему хочется поменять отношения, в принципе, в этой сфере, хотя бы в нашем регионе для начала, значит, чтобы это не было какой-то сферой кидалова, как часто это бывает, что деньги взяли, а, собственно говоря, ни хрена не сделали или просто взяли предоплату, убежали. Мы в своем роде больше сейчас являемся управляющей компанией всех процессов, нежели просто компанией, которая делает, собственно говоря, ремонт. И в нашем случае, как некоторые комментаторы на ютубе пишут, что мы прокладка, так вот, если мы и прокладка, то достаточно качественная в плане того, что... Если эти подрядчики будут выполнять работы просто напрямую у заказчика, то, скорее всего, в какой-то период времени они просто соскочат и скажут, что как бы им нахрен это неинтересно. Мы же являемся гарантией того, что ремонт закончится. Вот. И если у заказчика останутся какие-то вопросы, то мы их не будем оставлять незакрытыми. Мы их постоянно стараемся, собственно говоря, решать. Ну вот как-то так. Понял? Ну, будут какие-то вопросы, мы на связи. Вот. относительно мебели надеюсь как бы все понравится все устроит и если все хорошо то ждем вас дальше вот ну собственно как то так спасибо за разговор Вам спасибо за доверие спасибо. все пока